Всем привет, дорогие друзья! Сегодня, наконец-таки, ко мне пришли три посылки, я знаю, давно не было видосиков данной рубрике, давно я не распаковывал ничего, давно вы не видели моих новых видео. И сегодня тот день, когда я, наконец-таки, заказал что-то действительно годное, что можно снять на видосик, потому что в основном я заказывал чисто такие подарки, которые, ну, в основном, неинтересно интересно бы вам было смотреть, там какие-то всякие резинки и всякие... Пока, свечка, пока по мне интересны такие посылочки, чисто там подарки такие мелкие. Ну, я думаю, вам не интересно смотреть там рюкзак какой-то там такой, неинтересно, Что я еще заказывал? давай посмотреть будет? Телефон детский. В общем-то, неважно. Сегодня три очень годные посылочки. Давайте начнем с самой такой мини-дешевой посылочки. Здесь должны быть резиночки. Вот такие вот. Тут, конечно же, написано, что это headwear, то есть это заколки, ну, не заколки, а как резинки для волос. Но вообще я их пытаюсь использовать не по назначению, а как в качестве браслета красивого. у <звук> у Заказывал я 4 цвета Да, 4 цвета Хотел взять разные Попробовать посмотреть Да, буквально обычный Вася пакет Потому что вот такие вот они Классные, мне прям аж Очень нравится Я прям заказывал Так, а если сделать меньше цвета Вот, чтобы лучше было видно Итак, давайте смотреть 4 цвета Серебристый Золотой. Тут, конечно, на камеру что плохо, не отличается. Если я вообще выключу... Не, надо что-то включить. В общем-то, серебристый, золотой, бронзовый цвет меди и типа серый, черный, в общем-то. Вот такие вот резиночки. Давайте-ка... где тут открывается? Не знаю, так, ну, собственно, они, ух, прям класс, мне прям нравятся такие жесткие достаточно, я бы сказал, блин, прикольно так отсвечиваются, я думал они будут, а -а -а. я думал они будут чуть, чуть побольше, но, скорее всего, со временем они растянутся, на Майорке вот эта вот штука уже очень долго была, она уже достаточно растянулась, то есть, ну вот. Где-то вот таких вот размеров Давайте-ка посмотрим на руке Ох, на руке оно жестко прям держится То есть, в принципе, ух, прям даже сжимает Мне немного, ух, прям, мне прям жалко ее растягивать Так, остальные цвета Золотой, который на камере не сильно Ох, так, тут чуть-чуть она прогинается Но это не беда, она потом все равно Это будет, ну, классные, слушайте, блин Классная вещь Вообще. Я изначально хотел себе заказать вот такого вот медного цвета, потому что, ну, блин, это классно, такой бронзовый цвет, просто вы посмотрите, как он классно такой, ну, смотрится красиво достаточно. Он, он полегче, кстати, этих двух. Эти немного потолще, а этот как-то потоньше, мне кажется. Хм, Что-то, да, вот, видите, он чуть-чуть потоньше будет. Точнее, более мелкой такой... О, он получше растягивается, конечно. Ну, вот такой вот медный, Я, конечно, думал, он будет побольше, блин. Ну и типа черный цвет такой класс. Мне нравится, особенно медный вот вообще. И из за него и заказывал. Итак, следующая посылочка, это подарок моей маме, поэтому это очень секретная посылочка, очень-очень. Шло вообще две недели. Очень быстро пришло. Я прям был в шоке, просто давно у меня посылки так быстро не приходили, а тут в раз. И смотри, что у нас здесь. У, -у, у прям добротно так. В пупирку прям, у -у -у. И, собственно, вот такая вот штука. Очень классно, добротно они тут. Конечно же, я думал, что эта штука будет побольше. Ну когда почитал отзывы, я понял, она будет не больше 5-рублевой монеты, вообще, честно говоря. Вот даже сейчас сравнить, чисто вот так, сравнить сейчас. Давайте я... Итак, чтобы вы понимали, да, каких размеров это... О, тут прям так добротненько, прям на вот такую вот финки-плюшечку они сделали. Неплохо так запаковали, молодцы китайцы, чисто. Я теперь фиг его достану отсюда, Итак, кое-как мы достали. Класс, слушайте, блин, классная вещь вообще просто сияет. Итак, чтобы вы понимали, как я уже и сказал, размером чуть меньше пятирублевой монеты. Даже О, нет, даже оно одинаково. В принципе, я так и думал, что она будет не больше 5-рублевой монеты. Так что, вот такая вот штука, там был цвет золотого, я взял розовое золото, потому что розовое золото, оно лучше обычного, потому что оно розовое. Собственно, вот такая вот вещь, просто вещь, поэтому я ее обратно запаковываю, чтобы оно было красивенько. Итак, третья посылочка на сегодня. Она самая крутая, она самая дорогая. На нее тоже будет ссылочка в описании. Я ее брал себе то. Она тоже пришла очень быстро, буквально там 2-3 недели вообще. А продавец мне отправил очень быстро. Вот такая большая, знаешь, коробочка добротная. Так, давайте-ка тут отрежем где-нибудь тут. Их. Итак. Что же это, ребятки? Я так, так и не сказал, что это. Это светодиодное кольцо. Типа как селфи-кольцо, но я его чисто брал для того, чтобы можно было снимать видео с дополнительной подсветкой, там в темноте, вообще, чтобы лучше... Допустим, переносное такое вот устройство, светильник, вместо того, чтобы не таскать с собой светильники, которые я сейчас свечу, потому что сабдбокса у меня, конечно же, нет. Есть синий, белый и розовый даже и черные цвета. Я как настоящий мужик взял черный цвет, типа зачем брать белый, если есть. Да уж, пришло поцарапанным. Вот, это плохо, конечно. Блин. Види, да? Поцарапанная. Вот китайцев, Вот что так быстро она пролетела. Ладно. Вот тут такая штучка. Вот такой классный. Боже мой, тут тоже поцарапано. Давай серьезно. О -о Ох, да, что-то мне это не нравится Ладно, <косит> также у нас вот USB дешевенький проводочек В принципе, у меня уже таких проводков дохрена вообще Я, кстати, недавно затарился очень классными фонариками На которые я, конечно же, обзорчик не снимал Хотел, но не снимал Тут тоже у меня теперь дофига этих USB портов Поэтому вот такой вот USB шнурок Ну, мы его, конечно же, наверное, выкинем Потому что он нам не нужен. Возьмем обычный 1-амперный шнур, и все будет ок. Ну вот видите, да? Это плохо. Ладно. Ладно. Даже на светодиодной этой белой фигне не видно, конечно, но тоже есть. Блин, плохо. О, криво приклеено все. Ужас. Китайцы, конечно, филонят, ну как всегда. Так, вот я искал где-то. Зарядочка вот под USB-шники. Так, давайте-ка посмотрим. Вау! Блин М -м -м. Как это сейчас? На странице продавца я видел, что написано было, что -о -о -о! здесь есть три режима свечения. Обычный, самый такой низкий, типа потом средний. мы вот сейчас средний, и типа самый вот: Типа самый сок. Ну, в принципе, блин Как фонарик, очень даже Неплохо Допустим, идти в туалет Очень даже неплохо, блин И такое, прям, знаете, Цвета такие холодные То есть, в принципе, то, что я как раз таки и хотел Потому что теплые они, это Ухудшают резкость, а вот Холодные тона, они увеличивают Резкость, видите, вот, да Я сейчас, если я все выключу То вау, не, ну смотрите, реально Это круто, то есть он может Осветить Ого, как, как сочно, да? Так смачненько, сочненько. Все, мы выключили его. Ох, ё-моё, что творится? за дискотека? Что это такое? Этого режима не было! Что за дискотека была? А, я думаю, здесь надо его включать. Я привык блин к фонарики, что их надо зажимать. Тут, кажется, зажимать не надо, то есть... Ну, в принципе, ну класс Сейчас я надену на телефон И посмотрим, как он будет снимать Давайте-ка, ребятки Итак, ребятки, сейчас я снимаю нас сэлфи-камеру своего телефона с прикрепленным к нему кольцом. Вот в моих глазах видно, что это кольцо. Собственно, вот так вот оно снимает. Конечно же, сильно далеко, если от него сидеть, толку от него никакого. Сейчас стоит самый максимальный режим, тут прям так классно светодиодики видны. Ну, в общем-то, штука классная. Классная, пока мне, в принципе, нравится. Сейчас проверим на основную камеру, у меня как раз такой телефон хороший. никакой какой-нибудь там долбанный Xiaomi, у которых камера вообще сбоку, а у меня она посерединке моего корпуса телефона, и это даже очень удобно. Поэтому я эту штуку и взял, потому что оно круто должно. Прямо в моих глазах видно. Парикол. давайте переключаюсь на другую камеру. Итак, дамы и господа, вот так выглядит мой рабочий стол, без какого-либо дополнительного освещения, даже не горит лампа у меня в комнате. Итак, а теперь понемногу начинаем включать нашу штукенцию очень. Вот, это мой первый режим, второй режим и самый максимальный третий режим. Чувствуете разницу, да? То есть, ну это неплохая штука, я в принципе не ошибся. В принципе, она пригодится, если снимать видосики вот прям перед камерой, очень близко. Эта штука будет очень даже кстати. И если снимать в темноте, тоже будет очень даже кстати. Ну, я думаю, если ее чуть-чуть подзарядить, может, она чуть-чуть разрядилась. Может, она, может, лучше, больше. Ну, собственно, вот так вот она, блин, снимает. Это круто. О, это небольшой спойлер. Скоро новый проект запущу. Свод, собственно, ух, мои руки, ух, какие они красивые Мои руки, ну класс, вообще резкость хорошая То есть холодные тона, это то, что я как раз таки давным-давно хотел себе заказать Но давно у меня, ну не было, в общем-то, денежек у меня, вообще появились И, собственно, ну класс, класс, блин, вообще круто Очень так сочно Передают цвета, в принципе. Так что, вот, ребятки, вот такое вышло нестандартное видео. Обычно я такие распаковки никогда не снимал. Такие классные распакуличные. Обычно я снимаю по одной там посылочке. Но мне так повезло, что на этой неделе пришли три посылки. причем одна во вторник, другая в среду и третья в четверг. То есть, я только сейчас в пятницу сходил и забрал их, потому что... Потому что так получилось. О, это мой тоже... Куча спойлеров, боже, капец! Вы слишком много чего узнали, ребята. Это все вот, вот это, это все будущие мои проекты, которые вот, вот выйдут на YouTube в моем канале. Так что тут я сильно много разговариваю. Давайте заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube канал, ждите новых распаковок, они будут наконец-таки. Я заказываю нормальные вещи, которые можно придать распаковочке. Всем пока!